Здравствуй, мир! Я веду свой репортаж из Альпиндорфа, где прошли тесты ворский тест, черные лыжи, слепой тест, категория All-Round и очередная лыжа, которую вы сейчас увидите в титрах. Поехали! Вот <музык> ну, те, кто следят за тестами, за моими тестами, да, все знают, что у меня отношения с этой серией этих лышенов долго не складывалось как-то. но хотя, если вот не просто так вот мазать все одним цветом посмотреть внимательно, то в принципе лыжи вот этой модели мне были близки раньше и сегодня они мне попались в таком знаете, хорошем для них, наверное в условиях таких вот близких к идеальному то есть сейчас весна, в принципе тепло, но, но рано утром еще до, в принципе, так вот самое открытие курорта и персональный склон очень ровный ровная трасса, при этом она как бы такая жесткая, но она не бетон и лыжи меня вообще порадовали просто безумно, значит Порадовались следующими параметрами. Мне порадовало очень легкое управление, легкий вход в поворот. Я не знаю, амфибио или не амфибио это, но это реально работало. И мне было на них очень легко вообще. То есть я их не загружал, я на них не давил. Я просто ехал и просто они вот как-то входили в поворот сами, не теряя параллельность сведения, не требуя ничего там, не зацепляясь и никуда не втыкаясь. Значит, второе, мне понравился радиус их поворота. То есть они очень... Небольшой разницу, то есть паспортные, насколько я понимаю, у них 14, но при этом он работает от 12 уже там и даже может быть и мне кажется и меньше, потому что носок действительно какой-то очень мягкий, вот и он вообще как, как просто, да, вот вообще все что угодно, при том это в хорошем смысле слова, то есть из него можно выжимать и он дает, да, то есть и при этом дальше он уходит на задник ровно, он не теряет дугу, вот и дуга она мягкая, вот мне нравится, Мягкая дуга в карф-лыжах начального уровня. Когда ты можешь легко из него уйти, из резного ведения, в, в проскальзывание, можешь вернуться обратно, она тебе не бьет в ноги, то есть нет такого, она кантаз, такой, тук и пошла, и ты не такой вот, вот. Здесь такого нет, она вообще мягкая. То есть лыжа, вот если взять и сказать одним словом ощущения, там пары слов, да, ощущение откатания на всех лыжах, то вот слова будут такие мягко, комфортно, весело, легко. То есть реально легко. При этом задник он дает контроль, то есть когда вам надо там поджаться, когда вам надо притормозиться, когда вам надо подсброситься, да, когда вам надо там подвернуться куда-то, то вообще отлично. Задник работает на все 200%. Он реально прекрасен. Вот. У меня нет ни одного нарекания в этих условиях к этим лыжам. Я понимаю, что условия очень близки там к каким-то идеальным. Я понимаю, что на жесткой трассе к лыжам будут вопросы. Но я здесь не бабка-гадалка, предполагать не мой профиль. То есть я ехал, и мне было хорошо. И я могу сказать, что общее ощущение, потому что я сейчас снимаю уже пройдя всю категорию, общее ощущение у меня от них, вот, наверное, пожалуй... Но ну, одна из лучших лыж этой категории этого дня, тестового сегодня я могу их рекомендовать очень смело, лыжникам вот от начинающего до прогрессирующего легко потому что вы мало того, что покатаетесь хорошо, вы получитесь хорошо и вы реально можете и научитесь реально, и при этом вы получите кайф вот это кайф ничего не требующие, но при этом дающие хорошую эмоцию лыж все Реально все. Больше мне сказать нечего. Очень хорошо. Я пойду за следующими. Вы ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь, следите за обновлениями. Пока.